Я хотел бы рассказать о достаточно необычных инвестиционных инструментах, которые, тем не менее, представлены на фондовых рынках различных бирж мира, в том числе и в России. Нередко инвесторы, когда задумываются, куда направить свое время на свободные денежные средства, стремятся инвестировать в те отрасли, которые им знакомы, в какие-то традиционные, достаточно консервативные инструменты, как то недвижимость, валюта, золото, бизнес своих знакомых, поскольку ну, в нашем стереотипном мышлении все эти вещи представляют собой какие-то надежные активы. Однако у всех этих вещей есть один достаточно существенный недостаток, а именно нельзя просто так участвовать в росте, например, цен на недвижимость в Москве, имея личных накоплений всего 10 или 50 тысяч долларов. Но Сложно Представить квартиру в Москве, которая стоила бы так дешево. То же самое с золотом в слитках, его тяжело хранить, его сложно купить, и оно достаточно дорогое. Валюту надо где-то хранить, либо на счете в банке под маленький депозит, либо под подушкой. И при этом очень многие инвесторы не знают о такой шикарной возможности, как биржевые инструменты, стоимость которых привязана к этим базовым активам. И вот сейчас я хотел бы рассказать о целом ряде таких инструментов. Во-первых, на различных фондовых биржах мира торгуются компании, бизнес которой состоит в приобретении недвижимости, как коммерческой, так и жилой, в сдаче ее в аренду. И, соответственно, получению арендного дохода, перепродажи аренды и, и получению дохода на курсовой стоимости недвижимости. И эти компании размещают свои акции на бирже. В чем преимущество инвестирования и покупки акций таких компаний? Ну, во-первых, вам не требуется тратить очень много денег. Например, акции достаточно популярной американской компании, которая инвестирует в недвижимость, стоит порядка 100 долларов. То есть, инвестируя всего 100 долларов, вы получаете возможность участвовать в росте цен на американскую недвижимость. А более того, вы получаете дивидендный доход, который как раз формируется за счет платежей от сдачи в аренду недвижимости, которая составляет активы этой компании. И это очень хороший защитный актив, поскольку мы знаем, что недвижимость падает в цене ну, значительно медленнее, чем какие-то такие достаточно популярные рыночные инструменты, как акции других компаний. Другой а, крайне перспективный биржевой инструмент, позволяющий инвестировать в привычные отрасли а, и не, не являющиеся акциями компаний, это акции биржевых фондов, так называемые «exchange traded funds». Суть работы фондов состоит в следующем. Компания, управляющая фондом, резервирует определенное количество базового актива и выводит акции своего фонда на биржу. Соответственно, поведение котировок фондов этих фондов в точности повторяет поведение стоимости базового актива. Я постараюсь рассказать пару слов о самых популярных биржевых фондах. Достаточно перспективным инструментом для инвестиций является нефть. Мы знаем, что в периоды роста экономики, в периоды роста потребления и производительности труда цены на базовое сырье активно растут. Мы не раз видели, как цены на нефть достигали небывалых высот. Казалось бы, рядовому обывателю участвовать в этом росте сложно, но вот с помощью инструмента биржевых фондов, можно, имея всего 100 долларов, направить эти деньги на участие в росте таких активов. Другим интересным биржевым инструментом, который позволяет покупать, причем очень оперативно покупать различные валюты мира, являются валютные фонды. Для того, чтобы участвовать в росте валюты, для того, чтобы покупать иену, для того, чтобы покупать евро, доллар и практически любую валюту мира, вам не надо идти в банк, не надо ждать, искать какого-то супервыгодного обменного курс, вы можете купить фонд, активы которого составляют именно валюта на счетах в очень надежных зарубежных или российских банках. Более того, основным и самым главным преимуществом является то, что вы можете совершать сделки по покупке и продаже таких фондов достаточно быстро. И при всем при этом ваши активы максимально защищены. То есть ваши деньги не украдут, обмен этой валюты не связан с какими-то рисками, поскольку все происходит непосредственно прямо из вашего дома, с вашего торгового терминала. Ну и собственно о фондах можно рассказывать достаточно долго. Я хочу лишь отметить, что сегодня мировой финансовый рынок представляет возможность инвестировать достаточно небольшие средства, 100 долларов, 1000 долларов, 10 тысяч долларов в рост стоимости практически любого актива. Существуют фонды, базовый актив которого рис, сахар, пшеница, мясо. Перечислять можно долго, в зависимости от сезона, в зависимости от ситуации на глобальном рынке. Поведение стоимости этих активов различно, и можно на этом отлично зарабатывать. Поэтому рекомендую обратить внимание на такую возможность, по инвестированию не в акции, которые многие считают рисковые, а именно в фонды, которые связаны с активами, которые представляют реальные сырье или материалы в своей базе.